Вот у нас такая карта есть с вами будет и будет такая карта, да. Следующее у нас с вами Петух. Поставьте девятки, кто родился в год Петуха. Общий прогноз для Петуха. Для вас год будет на полном взлетами и падениями. Только упорство поможет преодолеть преграды на вашем пути. Год наиболее благоприятие для погружения в учебу, э, освоение знаний может могут даваться вам как-то с трудом однако результат того стоит в будущем опираясь на полученный опыт вы сможете покорить самые высокие вершины застой в делах может создать какой-то пессимистичный такой настрой но не стоит отчаиваться как говорит американский философ уильям джеймс без веры успех невозможен. Возьмите под контроль свое эмоциональное состояние на работе и в быту. Несправедливо вами обиженные могут припомнить вам это в будущем. В этом году велика вероятность получения травмы, поэтому избегайте экстремальных видов спорта. Итак, друзья, мы еще с вами возвращаемся. Сейчас посмотрим, куда у нас попал петух. Петух у нас попал если мы будем говорить про звезду то это благоприятнейшее абсолютно благоприятнейшее место а, ой, место силы звезда номер один звезда называется мудрости это еще называют белая единица. олицетворяет прекрасные возможности потенциал отвечает за успехи в учебе общение э, э, какие-то дает какие-то вам отличные перспективы, помогает обрести славу и признание. В некоторых даже есть переводы, в некоторых школах фэн-шу ее называют драгоценным даром небес, звездой процветающей ци. Поэтому, несмотря на какие-то возможные небольшие отрицательные проявления из-за того, что попал в сектор трех-треша 3 3 Петух. Что такое сектор трех-ша? Это чисто э, фэншуйская история, поэтому, друзья мои, если вы не беспокойтесь, если вы не въезжаете в дом, где ты у ша если вы не делаете ремонт в этих трехша если еще там что-то не происходит в этих трех-ша, они вас вообще мимо вас проходят и никак вас не касаются. Вот это запомните. Но, конечно, мы сейчас поставим с вами от трех Ша защиту. У нас э, обычно защиты, сейчас я расскажу не про все, конечно, про все не успею, но хотя про некоторые. Кого мы ставим? Мы любим очень трех линя. Цили... Цили цели каждый и вот эти вот целинчики они такие тоже мифические животные три ша поэтому должно быть три целиния которые будут стоять вы вставите в сектор петуха которые смотрят туда в сторону в сторону трех ша не вовнутрь квартира в сторону трех ша еще мы в сектор трех ша ставим, ну, что-то типа денежного дерева или какое-то другое растение. Ну, обычно денежное дерево, чтобы ствол обязательно был, был, да. И считается, что оно может умирать, но вот я его периодически меняю, у меня, например, никогда денежное дерево не погибает. Хотя что-то оно, да, вот в последнее время за -за захерело. Я его все время рассказываю, какое у меня хорошее, мощное денежное дерево, сколько лет выдержало, а тут оно что-то взяло и развалилось у меня. Ну ладно, <с> <с> да, то есть его нужно менять, например, там два 3 раза в год, и оно считается, что оно улавливает плохие энергии. Вот. для самих, а, значит, для самих петухов а, очень хорошо, коль вот так все а, может быть стрессово с разногласиями и с нервами. То очень хороша была бы Бусина-Дзи, которая называется лотос. На ней там, там тоже разные есть варианты с цветками лотоса. Она очищает разум и дарует привлекательность и невозмутимость. Лотос поможет быть всегда спокойным, уравновешенным, достичь совершенства и гармонии. Кроме того, Бусина-Дзи-лотос наделяет своего владельца харизмой и яркими нотами делаю его центр внимания окружающих ну дальше можете почитать чем бусина это еще помогает и я хочу сказать что для петухов действительно очень хорошая звезда с очень хорошей энергией. и если нам не тревожит реша и если нам от него защититься то все Ловите свою удачу дорогие мои петухи и получайте бонусы девятиглазая бусина зи тоже в принципе вам поможет такой мощнейший тибетский талисман она еще чем хороша что она символизирует 9 и у вас звезда единица и в общей сложности это получается там тоже мистическая десятка которая может давать деньги ну в общем вот один или второй браслет например вам здорово поможет